здравствуйте уважаемые любители шахмат в эти дни на онлайн просторах проходит супер турнир пусть и онлайн но с участием чемпиона мира по шахматам и троих российских шахматистов по крайней мере именно трио российских шахматистов и чемпион мира сыграют в полуфинале давайте поговорим поподробнее о том как проходили четверть финала и э, как проходила отборочная часть это первый турнир в этом году из серии так называемых турниров Магнуса Карлсона, тура Магнуса Карлсона. И 16 шахматистов были приглашены в отборочную часть, по итогам которой 8, показавшие наилучший результат, вышли в четвертьфиналы. Вчера эти четвертьфиналы состоялись. И с радостью отмечаю, что из троих российских шахматистов, которые попали в число этих 8 сильнейших, Три российских шахматиста, эти же шахматисты и продолжат борьбу в полуфиналах. Итак, в четвертьфиналах были сыграны такие матчи. Ян Непомнящий обыграл молодого немецкого шахматиста Винсона Каймера. Чемпион мира Магнус Карлсон оказался сильнее вьетнамского шахматиста Ли, Ли Куанга. Владислав Артемьев, стоявший буквально на грани поражения, тем не менее взял вверх на один клешением и Андрей Сипенко одержал победу над канадским шахматистом и стримером Эриком Хансом. Давайте посмотрим на ключевые, разберем ключевые моменты этих четвертьфиналов и начнем с победы чемпиона мира. Итак, Магнус Карлсон в этой партии действовал белыми и победа, которую он одержал в этой партии, стала ключевой для его победы в четвертьфинале. Черные только что неаккуратно сыграли ладья fе8 и, видимо, недооценили удар, сильный удар по центру d4, который белые нанесли. Выясняется, что в случае еd белые побьют на b6, побьют на d4 и вот такие вот замечательные слоны у них буквально прорезают всю доску. Таким образом, у белых э, достаточно серьезный позиционный перевес. Черные решили на d4 не бить, побили на f3, слон f3 e d. Но тогда следует вот такой вот промежуточный ход ладья fd1, вновь белые создают угрозу взятия на b6, порчи структуры э, пешек э, черных на ферзевом фланге, и затем э, в удобный момент съедение на d4. Черные пошли конь e5, может быть они надеялись на силу пешки d, вот здесь вот d3, пешка уже так далеко пробралась, но следует разменная комбинация. Стоит отметить, что чемпион мира здесь совершил неточность. Он побил на e5 слоном, а следовало сначала побить на a8, ладья a8, и только здесь побить на e5 и Тогда возникала та позиция, которая в итоге возникла в партии, о которой мы будем говорить. Но, но как я уже отметила, в партии белые побили на е 5 а это приводило, могло бы привести к равной позиции. Так как после dc ладья d7, конь d7, слон a8, очень много белых слонов под боем, целых два, черные сделали неправильный выбор. Они побили слона на А8. Правильно же здесь было съесть ладьей на Е5. Ввиду важного тактического нюанса. После ладья c 1 может показаться, что теряется пешка Б. И у белых все равно перевес. Но у черных есть вот такой вот симпатичный тактический удар. Ладья Е3 с идеей на ФЕ побить на Е3. И тогда пешка С может принести победу черным. Поэтому белым приходится бить на b 6 И здесь после... Еще серии э, оригинальных разменов, ладья b3 с угрозой ладья b1, поэтому приходится бить пешку, а не коня ладья c2, черные удерживают равенство, э, можно побить на b6 ладей, можно пешкой, пользуясь тем, что на ладья c8 конь f8 это не мат, и у черных даже лишняя пешка на доске. Поэтому белым следует ходить ладья c7, здесь слон d5 и вот таким вот образом атаковать пешку f7. Но так или иначе, этот эндшпиль примерно равный. А в партии последовало ладья a8, но тогда черные, черные теряют пешку c2. И пусть они ее меняют на b3, но мы видим, что структура пешечная на ферзевом фланге оставляет желать. И по этим слабостям белые начинают свой огонь. f6, король f1. Усиливают позицию своих фигур Магнус. Слон c3, пассивная позиция, неприятный эшпелю у черных. И ничего они поделать с этим не смогли. Ладья b2, король e2, король d3, пришел король в центр, e4, еще один шаг вперед. И мы видим, как грустно черным фигурам на ферзевом фланге. Конь c1, потерялась пешка а, ну из такой отдаленной проходной белые, конечно, не испытали никаких технических проблем в этой партии. Давайте досмотрим быстро партию до конца. Слон Е35, в 4 Создают еще одну проходную белые. Пытаются создать на королевском фланге. И она. И создали они. Получились вот такие вот шахматные штаны. И черные фигуры абсолютно бессильны против против проходных белых пешек. Вот такая вот победа, которая позволила чемпиону мира пройти дальше в полуфинал. И мы переходим к другому четвертьфинальному поединку, а именно противостоянию Яна Непомнящего и Винсента Каймера. Этот матч прошел в достаточно напряженной борьбе, и лишь однажды Яну Непомнящему из четырех партий удалось взять верх, Именно эта победа и позволила Яну пройти в полуфинал. Победа в третьей партии, одержанная белыми фигурами. Давайте посмотрим, как все было. Был разыгран вариант Найдерфа. Интересно, что те любители шахмат, которые следят за выступлением Яна Непомнящего, могут вспомнить его недавнюю победу в финале одного из турниров серии чемпионатов Парапиду сайта Ческом над Анишем Гири, В этом же варианте одержана. Слон Е3. Рокировка ладья Е1. Я комментировала эту встречу. И удивлялась вот такой вот э, относительно новой идее белых. Не препятствовать ходу d 5 Выясняется, что продвижение d 5 здесь неудачно для черных. Но вообще стоит отметить, что в этой структуре, конечно, это продвижение является ключевым. И вокруг него вся борьба и ведется. Чаще белые ходили слон f 3 Где-то пытались вот таким вот механическим путем препятствовать этому продвижению. Но сейчас ход ладья E1 входит в моду. Конь c6, Винсон решил развить коня таким образом, чаще развивали коня на d7, много уже партий на очень высоком уровне сыграны. Например, партия большой швейцарки, Витюгов-Сарана. опять же, там черные коня не на d7, они развили тоже на c6, но предварительно пошли а6. И вот, наверное, если и говорить о плане черных а, в этой а, позиции с ходом конь c6, то черные в той партии действовали правильно. Они развили коня на c6 и пошли конь a5. Впоследствии уравняли. А в этой партии после конь c6 f3 черным может быть порекомендован ход коня a5. Я думаю, интересное продолжение. Было бы здесь, но они решили пойти b5 вперед, а4, b коня a 4 вот таким вот образом отвлекли коня белых из центра и сыграли d5. Но продвижение d5 не принесло облегчения а, в этой ситуации черным, поэтому, видимо, весь план с b5 и d5 несколько неудачен в этой конкретной ситуации позиции. Конь a 5 сыграли, белый конь b 5 тоже было интересно. Вот таким вот образом освобождая дорогу своим пешкам. Конь c5, слон c8, приходится отступать так пассивно достаточно, ed конь d5, слон f2, конь d4, казалось бы, черные фигуры достаточно. Черные кони активно расположены, но этого нельзя сказать о других фигурах черных: слон f1, белые пока скромно отходят слонами назад, но атакуют центральные центральную пешку черных. Ферзь c7, c3. Видим, что кони не защищены. Они без опорных пунктов и полей. И не просто удержаться на центральных позициях. Хотя вот эта позиция все равно примерно равная. То есть где-то белые не точно сыграли. Но не сумел справиться в дальнейшем Винсент Кеймер со своими пешечными слабостями. Потому что пешки приходится... Удерживать постоянно это не так просто. В условиях ограниченного времени соперники играют с контролем 15 минут плюс 10 секунд на ход. Кони опять ладья а b8, ферзь с 4 И здесь ошибка достаточно серьезная, которая привела к поражению черных. Опять же, подчеркну, что позиция все-таки достаточно неприятная. У черных больше слабостей, больше угроз у белых и, соответственно, Приходится за всеми этими угрозами следить. Последовала ладья b2, попытался разменять пешку b на пешку а. Немецкий шахматист, но, опять же, проблема не только здесь в пешках, но и в том, что конь c6 очень неприятно белые собираются сыграть. Поэтому лучше было сыграть ладья dc8 черным и вот таким вот образом пока защитить поле c6. Ну, с шансами, с некоторыми шансами на э, благоприятный исход этой партии. А после ладья b2 все достаточно просто. Для белых получилось. Ферзь c7, конь c7, конь c6, вилка, конь e7, ладья бьет e5, именно с пешки e, обращаю ваше внимание, начинают белые, потому что если бы они сначала побили на a6, то черным бы легче было пешку e5 защитить. А пешка a6, она навечно слаба, но и Пресловутое преимущество двух слонов, проходная. Все это делают Эншпиль, который на доске с большим перевесом у белых. И опять мы наблюдаем техническую стадию. Белые достаточно уверенно ее провели. Постепенно усиливали позицию, несмотря на то, что черным вот так вот удалось красиво лади на второй ряд завести. Но это не привело к уравнению позиции. Пешка продолжал идти вперед. Король, обращая внимание, как быстро вышел в центр. Слон бьет а6. Король d4. Сравним положение королей. Ну, и несмотря на отчаянное сопротивление молодого шахматиста Ян, не помнящий пешку, провел ферзи и лишнюю фигуру реализовал. И вот эта победа. Позволила победа в этой партии, позволила Яну Непомнящему праздновать победу в матче четвертьфинальном. Его мы увидим в полуфинале. Давайте обсудим следующий, следующий четвертьфинал Артемьев Дин В этом противостоянии Артемьев Динклижень. Российские болельщики уже попрощались с выступлением Владислава на этом турнире так как проиграв в первой партии, в третьей партии Владислав был ну, буквально на грани от поражения. Судите сами, смотрите сами. Вот такая вот позиция возникла на доске. Удинк Динклижени на тот момент было 3 минуты по времени и подавляющая позиция. Конь f6 здесь заканчивала партию. Было сыграно ферзь b7, ладья g8, но конь f6 здесь тоже заканчивала партию. Конь f6, слон g5 и матч для Динклижения и Артемьева, но, но, увы, ах, для китайских болельщиков Динклижения решил не считать варианты, решил прогнать коня на Е4, сыграл ладья ДЕ1, грубая ошибка, и зевнул удар черных, ладья c 2 ладья c 2 последовала, ладья бьет H2, выясняется, что слон белых на H6, так замечательно расположенный, теряется, Ладья бьет А6, ладья бьет f 6 и здесь черные могли выиграть партию хода ферзь А5. Ферзь подключается, подключается к атаке с неимоверной силой черным... Владислав выпустил этот ход из вида сыграл ладья h3. И, видимо, пытаясь пытаясь как раз защититься от хода ферзь a5, Динглижень заметил эту идею черных. Он сыграл b4, хотя здесь уже должен был атаковать слона на d6, ферзь c6. И вот этот ход сохранял баланс в позиции, сохранял равновесие. Потому что здесь уже ферзь a5 а, не успевают черные подключить ферзя. Как ни странно, все поля белые защищают и держат под контролем вокруг своего короля. Но здесь ход b4 привез, привел к поражению, потому что последовало очень сильная ладья d3. И выясняется, что ладья d5 слон h2 грозит. А на ладья f7 с угрозой ладья бьет h7. Ферзь выскакивает, но с другой стороны ферзь h4 и угрозы. Из-за ввиду матовых угроз белых приходит, белым приходится бить на h вот на такую разменную комбинацию идти. Но в результате этой разменной комбинации у черных лишняя фигура. И белые сдались. Вот такое вот чудо спасения в четвертой партии. Владислав одержал победу и вырвал, вырвал выход в полуфинал в этом драматичном четвертьфинале. И в заключении поговорим о четвертом четвертьфинале, где победу одержал Андрей Есипенко. Итак, матч Андрея Есипенко с Эриком Хансеном с открытием отборочного турнира. Никто не, не ожидал такого перформанса от канадского стримера, прежде всего основателя известного канала чесбра Но, тем не менее, Эрик Хансен убедительно провел отборочную часть и в четвертьфинальном поединке Три первые партии завершились в ничью, но, но в четвертой Андрей создал настоящий позиционный шедевр. Давайте посмотрим, что произошло. Итак, анти-Берлин на доске со слон c6, и белые пешки сразу же бросаются в бой. с 3 d4, слон g5, f6, слон h4, ничего не нового под луной. В одной из последних партий на эту тему, в этой позиции... Большой швейцарки в Риге, Алиреза Ферруджа черными устоял против Григория Парина, как раз в последнем туре, если я не ошибаюсь, А5 сыграл и пешку А пустил вперед. Здесь была пущена черными вперед пешка Б, А4, король А8, ладья Е1. Ну и давайте на основном моменте этой партии остановимся. Вот такие вот маневры, примерное равенство на доске и После 18-го ход c4 очень неожиданная структура возникла, необычная. И бросаются, конечно, в глаза вот два поля d5 и d4. Черные пускают своего коня быстро на поле d4. Пытаются привести белые. Ходят конь f1 и, казалось бы, тоже ведут своего коня на d5. Но, однако, после конь b8 следует неожиданное и фантастически сильное продолжение. Ферзь d5. Неожиданно ферзь таким нешаблонным образом идет в центр доски, выясняется, что на конь c6 идей белых конь e5, и ввиду незащищенности ладьи на a8 белые выигрывают пешку таким вот способом, а после ладья a7 белые бьют на e5, несмотря на то, что на слон b7, если белый ферзь отступит, белые потеряют фигуру, но... Но план белых, идея белых, когда они играли ферзь d5, была не отступить здесь ферзем, а пожертвовать ферзя. Замечательная позиционная жертва ферзя, слон d6, слон d5, которую Андрей поднял в партии по 15 минут. О многом говорит слон f8. И здесь черные допускают э, ошибку, которая сразу же практически к фатальным последствиям приводит. Ферзь f8 на слон c4. Компьютер оценивает эту позицию, где соотношение материала ладья-конь пешка против ферзя примерно, э, примерно равное. Но, наверное, все-таки белым играть полегче. Слон d4, конь f5, плюс пешка e, которая стремится вперед. Э, на секундах действовать черными было бы в любом случае очень неприятно. Но в партии, повторюсь, черные побили на F8 ферзем. А тогда после CD белые пешки тяжело остановить. Они поддерживаемы э, своими фигурами. Стремятся вперед. Кони и ладьи вместе очень хорошо э, в данной позиции работают. Итак, кони чуть пришли вперед. Мы видим, что они создают. Прокладывают дорогу для маршрута пешки D. И, несмотря на то, что одного коня черные разменяли, но план белых достаточно очевиден. Они впоследствии сдваивают плоди и выбивают вот эту а, блокадную фигуру а, из-под а, своей пешки. И черные, черные ничто не могут поделать. Ладья c 1 ладья Б7, g 3 Потихонечку белые усиливают позицию. Съедают по пути пешки, которые попадаются, сдваиваются ладьями по линии d, создают страшную угрозу d7, черным приходится ставить ладью на d7, ну и вот таким вот образом, используя небольшую тактику, переводят а, коня поближе к ладье, ладья d6 последовало бы коне e7. И вот этот эндшпель с двумя ладьями против ферзя а, с большим перевесом у белых, так как эта пешка потеряется. Ну и потом материальный перевес на королевском фланге удастся реализовать. Ну а на король h7 смотрим, как Андрей доводит коня до поля c5, выбивает ладью, съедает пешку a4, потому что спешить и торопиться здесь не надо. d7 и ввиду страшную угрозы конь b7 еще один ход был сделан, и черные сдались. Замечательное достижение нашего юного российского шахматиста. Поздравляем, ребят, с выходом в полуфинал. Сегодня будем за ними, за этими полуфиналами следить. И обзор, обзор ждите полуфиналов уже совсем скоро. Всем спасибо за внимание. С вами была 12 чемпионка мира по шахматам Александр Костенюк.